ситуация каждого человека. Когда человек начинает менять свою жизнь, всегда это болезненно для всех членов семьи, особенно если его изменения, они достаточно религиозные для жизни, обычной жизни людей. Кроме того, сейчас очень много информации, всякой запугивающей по поводу вот, всяких нравственных лекций в интернет. Есть целые компании специальные, которые пытаются эту активность задавить, вот. по разным причинам. Есть действительно причины веские, когда кто-то куда-то кого-то тащит, какие-то духовные традиции или вообще не недуховные традиции, там еще хуже, сейчас у нас всякое бывает. С этой точки зрения, поэтому все боятся этого, что кто-то что-то слушает, какие-то лекции. Потому что звук меняет жизнь человека. Поэтому вашего мужа вполне можно понять, почему он так настроен. Другое дело, что сразу у меня в таких ситуациях возникает вопрос, а как вот вы с ним живете, что если, вот когда вы начали слушать лекции, допустим, вы же могли с ним все это обсуждать, так аккуратно там, общаться на эти темы. Почему так бывает, что люди куда-то погружаются, что-то слушают сами, не оповещают об этом своих близких, потом начинаются изменения в их жизни серьезные, они развиваются как-то как личности, а близкие люди остаются на прежнем уровне. И сразу возникает диссонанс в отношениях в семье серьезных. Буквально сегодня консультировал такую семейную пару. Там возник диссонанс в результате того, что жена, она как-то оторвалась от мужа в развитии, Сильно погрузилась, но при этом не погрузила его. Проблема ведь не в том, отказывается он или нет. Мы говорим сейчас об отношениях. Вот, допустим, вы посадили семечко какое-то, ну, не поливали его совсем. Потом начали поливать и говорить, а что-то совсем не растет. Оно там, наверное, может уже немножко присохло. Мы говорим сейчас о том, что отношения развиваются постепенно. Нужно как-то открывать сердце друг другу, учиться вообще в жизни. Потому что если люди доверяют друг другу, потому что вы понимаете, что такое семья, разные семьи, например, есть такие отношения на уровне просто половых связей и выполнения друг перед другом обязанностей. Люди живут просто вместе, не вместе воспитывают детей, вместе занимаются сексом, копят на квартиру, и каждый занят дальше своим. Это классический такой западный вариант семьи. Каждый занимается чем-то своим, в личную жизнь друг друга не лезут, просто вместе сотрудничают в том, чтобы воспитывать детей и зарабатывать на себе, на будущее благосостояние. Разве это семья? Разве такие отношения могут принести счастье? Семья означает, люди очень глубоко стараются понять друг друга. Это понимание приходит через служение друг другу, через заботу через открытие сердца, то есть если вы заботитесь о муже, то он становится вам благодарным. Эта благодарность вызывает у него желание понять вас. Когда он пытается вас понять, постепенно он начинает понимать, чем вы увлечены. И вы также тоже от благодарности пытаетесь его выслушать, почему он так считает, что это не надо делать. Вот вы его выслушали, вот он говорит, это не надо делать, вы просили его объяснить, почему? Ну, хорошо, замечательно, надо найти какие-то за и против. Если это так, то зачем вам слушать эти лекции, если это секта? А если это не секта, то надо им, чтобы он это увидел сам своими глазами, понял. Он верующий человек, нет? Ну, то есть у нее есть конкретная вера какая-то определенная, и она запрещает. Вот это. Нет, а -а -а. Ну, вера запрещает, да, слушать такие лекции. Некоторые запрещают, в храмах некоторые. Мои лекции могут запрещать иногда. Так что, видите, здесь это идет все не просто потому, что между вами вот сложности в отношении, это идет все на религиозной почве. То есть он как бы против этой направленности вашей духовной. Может быть, а вы сами у вас какая вера? Ну, может быть, вам тогда внутри вашей веры найти подобные лекции нравственные и слушать там, чтобы не вызывать вот таких вот противоречий в отношениях с мужем. Найти лекции. Есть же много православных людей, которые о нравственности рассказывают, лекции дают. Сохранять семью очень важно. Нужно быть внимательным к тому, как близкие относятся к нашим увлечениям. Если увлечение не нравится близкому человеку, то есть смысл задуматься серьезно над тем, что делать. Может быть, есть смысл найти то же самое так, чтобы не было противоречий. Допустим, в рамках вашей веры внутри там как-то. Есть по-разному настроены люди, некоторые спокойно относятся к тому, что человек получает знания с разных духовных культур, традиций. А некоторым нравится, чтобы все внутри только одной традиции было. И никаких дальше в сторону как бы. Спасибо вам большое. Спасибо, вам за ваши Спасибо. Ну, надо прислушиваться к желанию мужа в этом моменте, прислушиваться сильно. Его желание важно, потому что бывает такое, что идеологическая платформа разрушает семью. Представляете, такое даже бывает, что люди на идеологической почве разрушают отношения. Это, кому это надо? Смысл какой в этом? Так что я считаю, что ваше слушание моих лекций менее важно, чем ваша семья. Подумать об этом. В эту направление мыслить стараться. Знания можно из разных источников получать хорошие. Какие еще у нас сейчас ответы на вопросы? Какие у вас еще вопросы? Угу. Спасибо вам. У меня напряженные отношения с родителями. И теперь, как бы я вашу лицо, я знаю, что это все изменяет правильного отношения. Это все. Надо подальше, наверное, микрофон. Я иногда некоторые слова не расслышиваю. Это все. Из-за моего угу. неправильного отношения. от родителей? Да. И им тяжело помощь. Я хотела бы спросить вас, являйтесь это моей гражданской короче, помогать, не знаю, я... Вы замуж? А Нет, не, я не замуж. А сколько времени занимает помощь родителям в день? Это моего эгоизма, возможно, но... Не факт, что это эгоизм? Сколько вам лет? Вы собираете замуж или попозже хотите выйти замуж? Пока не собираетесь Пока не собирается? Ну, я не знаю, как бы, эгоизм это или не эгоизм. Я не знаю, сколько они вам там дел заставляют вас делать. Мне сложно оценить вот так в двух словах ситуацию. Одно могу сказать точно, что девушка должна думать о своей личной жизни. Не то, что она должна быть бессеребриком таким, что она все время посвящает только родителям. Я видел много таких случаев, когда уже, когда девушки там 35-40, и она заботится о родителях постоянно. Вплоть до того, что они так сильно оценивают ее ухажеров критически, что всех отшивают фактически. Создается такая ситуация, что получается, они не дают ей жить дальше. Вот надо найти баланс между их желанием вас использовать в жизни и желанием вас развивать. Потому что как бы ну, хорошо служить родителям, это очень важно, но... Родители тоже должны заботиться о вас. Если вы чувствуете, что есть баланс в этом, они заботятся о вас, разв... ну, как бы развивает вашу судьбу, вы заботитесь о, о них, то это хорошо. Всегда... Всегда забота напрягает, это трудно, но это хорошо, это развивает вас как личность. Вот. А если эта забота означает, что только игра в одни ворота, то есть они только требуют от вас, но не дают вам ничего для развития, то, может быть, тогда лучше пожить отдельно и попытаться все осмыслить, как лучше для вашей судьбы. В целом, всегда нелегко быть вместе всем всегда вместе тяжелее, но лучшее развитие идет, человек лучше как личность развивается. Если вы не планируете замуж, может быть, есть смысл вот трудиться в отношениях с родителями, развивать себя как личность, стать вот такой личностью развитой, как женщина, уметь заботиться. Вы проанализируйте, что вызвало ваш уход. Усталость психическая и физическая, или просто принцип, вот есть две вещи, усталость или принцип, если это была усталость, то лучше пока побыть одной, отдохнуть, а потом вы уже когда отдохнете, тогда сделайте вывод, идти назад или нет, а если это просто ваш принцип, каприз, тогда может стоит возвернуться, У нас идут ответы на вопросы. Пока люди собираются в зал, мы таким образом знакомимся друг с другом. Да? для того, чтобы человек что он в жизни, тоже что-то делать. все признание. и вы что это Но был такой период, когда все то есть все полезно, может было, как то есть А потом, период, когда... Но я знаю, что нужно это делать, да, Я все равно при этом я как-то Как Что ну, вы неопытный человек. Баланс приходится возрастом, со временем. Допустим, я прилетел сюда из Иркутска, очень сильно устал, и на следующий день я заставил себя заниматься йогой, но мне было очень тяжело. Когда я позанимался, мне стало легко. Потом я еще пробежался по парку. Вообще стало хорошо. И сегодня сделал то же самое. Но я знал уже заранее глубоко, понимая свой организм, я так сделал, заранее зная результат. Ну, как бы вы не знаете глубоко свой организм, вы не знаете результата. Поэтому для вас очень важно искать вдохновение, а не личной практики. Вы должны больше посещать вот такие мероприятия, больше в храм ходить. Ну, то есть лучше всего не быть вам сейчас наедине с собой а больше быть, ну как бы вдохновляться, потому что, да, понятно, да, вы должны понять, что в жизни человека, в духовной жизни есть волны, вот месяцев пять назад у вас была сильная волна вверх, вас подняло вверх очень сильно, а сейчас вы находитесь внизу, то есть ваши волевые возможности очень слабые, у, женщины, у женщин вообще волевые возможности слабее намного, чем у мужчин. А если еще идет волна вниз, то тогда это невыносимо становится. И часто человек неопытный, особенно женщина, в таких ситуациях начинает думать, что она предает веру, ну или предает себя в развитии себя. Это неправильно так думать. Нужно сейчас больше вдохновляться, и если вы чувствуете силы, делайте а если вы не чувствуете силы, вы все равно не сможете делать, даже вас заставить никто не сможет, что нет сил, ничего не сделаешь. Я помню, у меня в детстве как-то взял на воспитание такого домой к себе взял уж, ужа такого вот полоза, полоза смею такой, она не кусает, ну, не ядовитая. И кормил ее, и она так разбаловалась, что она вот лежит и лежит целыми днями, даже не ползает. Я что-то сильно осерчал, думаю, как же так? И начал ее тренировать. Я ее вешаю как бы вот так вот, ну, на палочку. Она висит такая, не хочет тренироваться. В конце концов я понял, что ей нужно просто вдохновиться. И я отвез ее туда, откуда где она жила, там, в Крым, отвез ее там, отпустил, чтобы она радовалась солнцу, воде, траве. И она такая активно поползла сразу, она получила счастье и поползла. Человек должен окунаться в ту атмосферу, которая приносит ему счастье. И тогда, само собой, возникает желание развиваться. Но если в эту атмосферу человек не окунается, он сидит в клетке в своей домашний смотрит телевизор там или еще что-то, то не будет этой силы работать над собой. Она идет от природы, эта сила от природы, от людей, от Бога. То есть нужен храм, нужны люди или нужна природа, что-то из трех. Иначе вдохновения не будет. Особенно, когда тяжелый период. А это всегда вот так, волнами вот так вот движется. Ваши вопросы, пока мы собираемся, можно общаться. Ваш вопрос на втором ряду. Вот на втором ряду. На втором ряду. Угу. А вы садитесь, а то сзади не видят меня люди. Угу. Вы знаете, по здоровью мы не задаем вопрос. У меня есть врач, со мной приехал, бесплатные консультации, все вопросы по здоровью к нему. Он меня спросит, если он сам что-то не поймет. Но вот сейчас этот формат лекций, в котором мы говорим о жизни, он не предназначен для личных консультаций по здоровью. Не подходит. Ну, люди будут просто сидеть и скучать сейчас. Можете прямо сейчас подойти к моему помощнику, он дает бесплатные консультации. Вот вам те, кто организует фестиваль, покажут, где он сидит, и спрашивайте, интересуйтесь. Я специально вожу врача с собой, чтобы он ваши по здоровью вопросы решил. Ваш вопрос? Да? Нет, микрофон нужен. Я услышу, но все остальные не услышат. Нет, вот я с ней хотел поговорить. Здравствуйте, рада вас видеть, давно вас слушаю. У меня вот такой возник вопрос. У меня непосредственно ставлю сейчас свой бизнес уже третий раз. И третий раз он доходит до какой-то битковой точки. Я, получается, поступаю на одни и же но все-таки не могу пробраться дальше. И потом мы с очего мыслить. Какой бизнес? Сейчас я пишусь. У вас есть коллектив? Набираю. Пока партнерствует с коллегами, но тем не менее планирую дальше развиваться. Думаю, что самая главная проблема у вас в отношениях с людьми. У вас нет трудностей в отношениях? Команда нормальная? Вообще отлично, да. Отлично. Значит, я ошибаюсь. А вы как думаете сами, какие у вас трудности? Честно, я проанализировала, не могла понять. Потому что до этого я занималась торговлей, первый, воинский, -то второй туризм. У меня очень много клиентов было. Но тем не менее, почему-то постоянно потом какая-то технология раздает, и раз все и рушится. Рушится или останавливается в развитии? Останавливается в развитии. А, а это потом, нормально. Черная полоса начинается. Что значит черная? Вообще все плохо становится? Да. Другой вариант, может быть, это то, что вы ну, надеетесь на большее, чем возможно. Потому что в бизнесе нужно время для развития. То есть иногда бывает так, что он просто тлеет какое-то время, потом 5 начинает развиваться. Люди, когда хотят быстрее-быстрее, они обычно... Не надо передавать микрофон, я же с ней не закончил, говорю. Люди, хотят быстрее-быстрее, они часто перескакивают на другое на что-то. Потому что нужно время где-то, лет пять нужно, чтобы устаканилось все. Тогда постепенное развитие идет. А быстрый подъем вверх не указывает на вектор развития. Это неправильное мышление. Например, если у вас вот так пошло, не значит, что так всегда будет. Но потом пойдет медленно очень вверх. Вот так вот. А вы, наверное, не хотите медленно, хотите быстро. это так, так тоже нормально. Так тоже, тем более, в наше время сейчас... Идет спад экономический в стране. Закономерно, что у всех вниз идет все в бизнесе. Мне кажется, вот такой совет я хочу вам дать. Не меняйте то, что вы делаете. Просто принцип все поставьте, не меняйте. Оставайтесь там, где вы есть, терпите. Придет время, и у вас пойдет развитие. Не так нельзя. Поймите, есть конфессиональные лекции, есть публичные лекции. Если вы не понимаете разницу, то вы ну, создаете хаос. От чего? А Что-то я не расслышал, то ли микрофон плохо работает, я не расслышал вашу фразу. У меня есть такие мысли, сознание, очень очень плохие, а, мысли, да? да мысли, поможет, как, как, как Поднимите руку, у кого никогда в сознание плохие мысли не приходят. есть такие люди ну хотя бы один человек вот вот женщины одна в зале никогда плохих мыслей не приходит в голову а кому вот поднимите руку кому вот так часто приходят плохие мысли что это мешает жить смотрите вон, много людей в зале Но теперь у меня к вам вопрос. А вы можете вот свою судьбу принять? Ну, что вот у вас такая судьба, что в результате прошлых своих поступков вы пока не достойны того, чтобы только чистые, светлые мысли были у вас в голове. Ну, ну вот это принятие... Вот это принятие является первым шагом для победы над судьбой. Принятие. Примите просто, что вы не можете с чистой, светлой головой жить. Но принятие не означает, что вы идете на поводу у них. Вы просто видите, что они есть, наблюдаете за ними, но не, не делайте так, как они требуют от вас. Эти мысли как голоса идут или просто мысли? Мысли это не голоса, мысли они не, не диктуют вам ничего, а просто размышляют. Они вспыхивают внутри. Это может быть под влиянием духов такое может быть, когда насилие, мысли как насилие над человеком совершается то это означает плохая защита психическая. Защита усиливается с помощью деревьев. Когда человек стоит возле деревьев, он усиливает свой защитный каркас психический. Надо, может быть, стоять возле деревьев 20 минут в день, какое-то большое толстое дерево найти, которое вам нравится, успокаивает вас, и вот так стоять, увеличивать защиту. Статические упражнения увеличивают защиту и постоянный звук молитвы дома. Увеличивает защиту. Также свеча, если горит. Защита увеличивает также правильно соблюденный режим дня. Если вы не переутомляетесь, поздно не ложитесь спать, слишком поздно не встаете, слишком рано не встаете, спите не меньше 7 часов в день. Защита психическая крепнет у человека. Когда он нарушает режим дня, слабеет. Камни защищают человека. Можно камнями защищаться. Вот у меня, видите, камни на руках. Это не просто так. Они дают защиту. Видите, людям больше всего нравится не самим что-то делать, а когда кто-то что-то поможет. Это самый лучший вариант жить. Дарья Геннадьевич, дайте такой рецепт, чтобы я ничего не делал, и при этом все было классно. Попробуйте сначала сама что-то делать, хорошо, то, что я вам сказал. Если у вас не получится, тогда следующее уже да, обращение к нам в клинику, там следующий шаг. Но первый шаг это всегда сам человек должен что-то делать, если он сам себе помогать не хочет. У нас есть много таких пациентов, которые постоянно лечатся и лечатся, и если их спросить, вы себе-то сами помогаете, они говорят, ну вы же обещали, вот и помогайте. А божественная воля? Ну, это сильный вопрос. Ну, во-первых, вы должны знать, что божественная воля не приходит ко всем подряд. Такое отличие. Например, Мать Тереза один раз в жизни услышала божественную волю. И то, когда уже другого выбора не было, когда все против нее восстали. Там, и тогда голос свыше ей сказал правду. Божественное воре это редкая вещь. В этом отличие она очень редкая. Иногда бывает, что люди получают из сердца знания о своей судьбе. Это знание как бы находится в рамках, опять же, нашей жизни. То есть у некоторых людей чистая жизнь они достаточно честно себя ведут, у них интуиция сильная, и они чувствуют, предчувствуют, что есть трудности какие-то, но. Часто люди к этому неправильно относятся, то есть трудности не означают домоклов да меч, это означает объем работы, допустим, если увидел, что нужно копать огород, это не значит, что все плохо, нужно просто брать его и копать, точно так же в судьбе тоже бывает подсказка какая-то идет, и человек не должен ломаться, бросать все, опускать руки, а наоборот, стараться активизироваться больше времени, духовной практике уделить, а не занятости своей. Есть три классических метода определить божественную волю. Первый метод — это спросить наставника своего, что это. Через него эта воля подтвердится, потому что наставник — это тот, кто связан с Богом. Все наставники должны быть связаны с Богом, иначе это не наставник. То есть, если человек, вы спрашиваете, вы говорите человеку, то через него начинает Господь действовать, если он честный человек. Второй способ – это общество возвышенных людей. Можно посоветоваться с несколькими человеками, может они сразу все вместе будут обсуждать эту тему. И третий способ – это ссылки на священные писания, изучать жизнь святых людей и по аналогии можно понять, что это божественная воля или просто ваши мысли. Но обычно 90% это наши мысли. Божественная воля в сердце приходит очень редко. Если вы спрашиваете, это голос истины или голос моего ума, тоже с советами можно советами старших это определить. Старшие сразу подскажут. Нужны старшие. Человек сам не может все определить, потому что даже если он сам разумный человек, все равно, когда наваливается судьба, разум всегда слабеет у всех. У всех людей слабеет разум, когда наваливается судьба. И в это время нужна помощь опять старших. Поэтому на самоопределении жить опасно, чтобы самому все определять, как у тебя, что там происходит, опасно. Нужно, чтобы кто-то советовал, хотя бы друг честный какой-то, который тебе не подыгрывает, а честно правду тебе говорит. Так определить вот никак. Нет критериев таких строгих. Вот эта вот фраза, смотрите, вот эта вот опасность пребывания у астролога. Смотрите, когда такая фраза идет, пока ты не сделаешь один какой-то шаг, все остальное в твоей жизни не будет существовать. Эта фраза означает глупость. Ну, то есть да, глупые могут быть и ведические астрологи, и клинические астрологи, все могут быть глупыми. Ведический астролог, значит, он точно мудрый, да? Сейчас человек прочитал книжку по ведической астрологии, стал ведическим астрологом. Ведический астролог ⁇ это тот, кто с детства получал специальное образование нравственное. Он учился у какого-то мудреца, потом ему объяснили, как можно говорить людям, а как нельзя. Сейчас такое лепят эти ведические астрологи. Например, у тебя два брака. Два брака означает, а ты в первом, значит все, у тебя будет развод точно. Или вот эта фраза, как вы сказали, пока ты с мамой не разберешься, в твоей жизни счастья не будет. Классная фраза, мне нравится. Я вот не вижу такого вообще, вот, что в вашей жизни никакого брака, ничего не будет, если вы с мамой не разберетесь. Больше того, вы с ней уже почти разобрались, мне кажется, там у вас нормальные отношения с мамой, хотя трудности были. Понимаете, если астролог слеп, он не видит картину жизни человека и что-то лепит, то как, зачем ему доверять? Вы же видите, что это не, не так. А как выбрать хорошего Как выбрать хорошего астролога? Ой, лучше от них подальше держаться. Я, честно говоря, вот я уже боюсь что-то советовать в этом плане, потому что столько я уже этих залепух слышал от астрологов. Понимаете, люди к астрологам идут, чтобы не думать сердцем, не думать головой. Они хотят, чтобы астрологи за них все решали. Вы у них простые вещи спрашиваете, какой у меня период в жизни идет, есть совместимость с человеком или нет. Вот это они могут ответить. А что-то по жизни там рассуждать, когда они не начинают. Это вообще просто весело очень. Вот у тебя ничего хорошего в жизни не будет, если ты с мамой не разберешься своей. Замечательно. Ничего хорошего не будет. Ну, у вас же до этого было много чего хорошего в жизни, правда? Да, а теперь уже не будет, понимаете? Послушалась. «Поверила, поверила, и больше ничего». Ну ничего. Будьте осторожны. Когда вам что-то говорят, такое категорично, это очень опасно. Это означает, что человек неадекватен чуть-чуть в понимании вещей. Вот эти фразы, когда говорят, вот если ты вот этого не сделаешь, в твоей жизни ничего хорошего уже не будет. Ну как так вообще? Это как знаете в кроссвордах есть такое идешь идешь раз и тупик. Все, став в тупик, нет выхода. И назад тоже идти нельзя, находить назад тоже там нельзя. Все проиграл. В жизни так не бывает. Я думаю, что можно пора начинать лекцию. Наверное, последний вопрос. Mm -hmm. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Существует внутреннее давление по поиску духовного наставника и где критерии, что это ожидание не граничит с перекладом в ответственности? Первая часть вопроса, а вторая, как вы относитесь к изучению, что когда ученик готов учить наставника? Однозначно, однозначно. Больше того, это все на самом деле даже не так скачкообразно, как вы говорите, а оно очень очень логично, закономерно и гармонично в этом мире. У вас 100% уже есть наставники, просто вы их не воспринимаете как наставников. Например, когда жена кричит что-то мужу, она дает наставление, просто ну, человек не готов слышать, поэтому она орет со всей силы, чтобы он услышал. Он слушать не хочет. Но она ему говорит правду. Она говорит, ты, гад такой, совсем обнаглел. Это правда. Она, может быть, тоже совсем обнаглела тоже. Но, ну, по крайней мере, она в это время ему правду говорит. А вот если говорить о наставнике духовном, то тогда в этом случае вы должны пройти этапы определенные. Первый этап ⁇ человек выбирает себе знания духовное. Это знание содержится в каком-то священном писании. Потом в рамках священного писания там много традиций разных, но выбирает себе одну традицию какую-то. Потом, когда он выбрал эту одну традицию, он попадает в отношения с теми людьми, которые его за собой ведут. Рассказывают, помогают, это уже наставничество пошло. И потом человек там разбирается внутри этой традиции, кто, какой наставник, какой ему больше нравится, и он там находит себе легко того, кого ему, кто ему нравится. Если он готов наставление выполнять, тоже немаловажный фактор. Но до этого момента не может быть наставника, потому что наставник — это преподаватель духовной дисциплины. А если вы не хотите учиться ни в каком институте, как вы можете получить преподавателя? Знаете, часто люди думают, что наставники — это просто такие свободного полета, такие блуждающие гастролеры духовного знания. Вот это опасно. Когда человек не в преемственности какой-то находится, а сам по себе что-то там. Или это преемственность новая совсем. Она что-то кем-то создала, кому-то в голову что-то ударило, и он решил свое знание открыть. Тоже не следует таким путем идти. Или человек себя Богом считает, он говорит, я Бог, идите за мной, не пропадете. Это опасно Ну то есть изучайте дальше. Вот вы сейчас слушаете мои лекции, это тоже наставничество. Только есть разные уровни. Допустим, вы не хотите непосредственно. Вы выбираете, вы слушаете разные лекции, вам, вот из этой лекции это выбрали, из то это Это ваше развитие такое, вам так лучше. И это хорошо. Это хорошо, что вот так вы на своем уровне вот так развиваетесь. Всему свое время. Придет время, и будет дальше, дальше движение вперед. Не торопитесь. Вам не хватает отношений просто, я так чувствую, Ну, найдите себе группу единомышленников. У нас, допустим, есть клубы благость такие, они обсуждают мои лекции там, межконфессиональные клубы. У нас там правила, никто никого не перетягивает ни в какую веру и как бы четко следуем эту правилу. Общаются люди, пытаются понять истину. Часто там в основном люди, которые ну, не знают еще, какая у них вера, они так просто изучают все. Тоже хорошо. Я рад вас всех видеть. Неожиданно здесь собрался полный зал. Хотя сейчас людям может быть трудно хоть. Кто из вас вообще меня не видел, не